Коллеги, еще раз всем добрый день, давайте начнем. Сегодня мы поговорим про пятое поколение кросс-платформенных ключей Gardant Code. Меня зовут Тимофей Матрининский, я руководитель направления Gardant. Про Gardant Code, я думаю, все слышали довольно давно. Этот, эта линейка присутствует в нашем, в нашем ассортименте достаточно давно. Пару слов о ней. Гардан-код Code это, ну, считается нашим таким флагманским продуктом среди аппаратных ключей. И... Он создавался, с, ну, по сути говоря, с, для особо ценного ПО, то есть для защиты ПО, к которому предъявляются какие-то повышенные требования по части безопасности. Конечно, это не единственное его применение, но создавался он именно для этого. Ключевые преимущества, ну, на самом деле, различных плюшек и фишек у Гардант-кодов достаточно много. Ключевое преимущество первое – это загружаемый код. То есть это доверенная среда в ключе для хранения и выполнения какого-то произвольного кода. Это может быть код для создания своей собственной знаю, DRM системы. Это может быть код, который в котором реализуются какие-то свои собственные защитные механизмы, какие-то данные в нем лежат и так далее, и так далее. То есть это такая доверенная среда, в которой независимо от внешних внешнего ПО, внешней операционной системы выполняется нечто, какой-то заложенный разработчиком программный код. В связи с этим вследствие от э, наличия загружаемого кода еще одно преимущество гардант кодов это кроссплатформенность то есть гардант – это продукт вообще всеядный в отличие от э, любых других ключей гардант кодом вообще все равно на какой платформе работать на какой операционной системе да инструментарий будет немножко меняться понятно что на windows с процессором там, intel amd возможностей будет побольше но в любом случае код применяется вообще везде. У нас есть инструменты для применения его для ARM, для B PI, для практически всех, всех платформ. И это еще одно немаловажное преимущество – это удаленное обновление. Можно удаля... удаленно обновлять как загружаемый код, так и какие-то данные, лежащие в памяти ключа, так и лицензию. Принцип работы. Немножко пробежимся. Вот сейчас закроем... Правую сторону, где у нас стрелочки с правой стороны, и увидим, что принцип работы с кардан кодом примерно такой же, как и в случае с другими ключами. Есть возможно... Вот в ключе лежит алгоритмы шифрования, ячейки памяти с какими-то данными и загружаемый код. Соответственно, из программного обеспечения можно вызывать криптоалгоритмы, соответственно, которые внутри ключа уже будут проверяться. На соответствие, на соответствие и актуальность лицензии, вызов алгоритмов шифрования, чтение и запись данных в ячейке памяти, вызов загружаемого кода извне. Плюшкой Важной плюшкой э, у ключей семейства код – это возможность вызова алгоритма, возможность использования ячейки памяти прямо внутри ключа, то есть из загружаемого кода. Это дает достаточно большие преимущества с точки зрения защиты, потому что Понятно, что у ПО есть потребности и алгоритмы вызвать, и что-то пошифровать, и что-то подписать подписью, какие-то данные записать, читать и так далее. Все это можно сделать одной функцией. То есть с точки зрения злоумышленника, который будет смотреть, а что там ПО посылает в ключ, схему защиты можно сделать так, что ПО всегда будет посылать в ключ всего один запрос. И в зависимости от параметров внутри этого запроса, уже, уже загружаемый код сам понимает, что ему надо сделать. Выполнить какие-то собственные инструкции или вызвать алгоритмы шифрования ячейки памяти. То есть можно сократить вот, общение ПО и ключа до одной функции. Отлаживать это и ломать будет, ой, как неприятно. Теперь поговорим про, собственно говоря, тематику вебинара. Это переход на ключи, Гардан-код пятого поколения. Чем она примечательна? Во-первых, это новая аппаратная платформа. То есть тут и выше производительность, и более высокий уровень защиты от атак на аппаратном уровне. Это новый корпус. Повторяю это на каждом вебинаре. Все-таки у нас пятое поколение ключей относится не только к кодам, оно относится и к сайнам и к таймам. Вот повторяю на каждом вебинаре, что у вас, если у вас есть какие-то коробочки, то вот самое время озаботиться тем, чтобы эти коробочки... Чуть-чуть поменять именно вот ложемент, потому что а, размер корпуса, он стал на один сантиметр меньше. Вот на картиночке как раз есть сравнение, что корпус сильно-сильно поменялся. Теперь на тему новых моделей. В Garden Code Таймах уже есть, уже давно, ну, где-то около года, что ли, есть новый RTC. В чем его Прелесть. Когда ключ, guardant код time, то есть ключ, снабженный батарейкой, вставлен в USB-порт, то батарейка не тратится вообще, все питание происходит от USB-порта. Если а, у вас есть опыт работы с таймами, то вы знаете, что чем интенсивнее ПО вызывает таймер, вызывает алгоритм, скажем так, шифрование, на которое зацеплен таймер, тем батарейка расходуется быстрее. В данном случае, в, в случае с новым RTC, эта проблема устранена, потому что Дергать алгоритм с таймера можно просто бесконечное количество раз. Батарейки от этого не горячо не холодно. То есть питание э, вот этих часов реального времени происходит от батарейки только когда ключ лежит на столе, например, когда он не подключен к USB-порту, по которому идет питание. Еще одна новая модель, которая появилась э, в нашей линейке, это гардан Code формата Type-C. Для любителей ноутбуков, макбуков, Хорошее решение, оно у нас достаточно продолжительное время применяется в направлении Roo токена, Поэтому ну, теперь оно до, дошло и до Горданта. Еще одна модель. Наверняка некоторые из вас помнят, что в линейке был ключ Гордант Code Time Flash с интегрированной флешкой. Вот это новый продукт, такая скажу, реинкарнация ключа с флешкой. И называется Гордант Код SD. В чем его преимущество? Это. Ключ, который одновременно совмещает в себе и ключ, и флешку. И причем, в отличие от код флешей старых, Гордан Code SD имеет извлекаемую память. То есть в USB-порт прямо вставляется карточка. Не смотрите на рисунок, у нас здесь карточка нарисована, брендирована. На самом деле это самая обыкновенная карта из MVIDIA. То есть можно, можно купить вообще любую карту, вставить и превратить ключ одновременно и в носитель лицензии, и в средства дистрибуции софта и данных. Теперь поговорим про защиту встраиваемых систем. В рисунке на слайде показано, как мы предлагали, как мы предлагали решать э, вопрос защиты встраиваемых систем вот, до там, сегодняшнего дня. Это использование ключа Gordant Code Micro и переходник. Переходник припаивается на плату, на USB-шину. В него вставляется вот, ключ Gordant Code Micro. И вот эта вот конфигурация дальше уже запаивается в... В, ну, в корпус оборудования, скажем Закрывается, я имею в виду, корпус оборудования, впаивается, естественно, на плату. Новое решение, пока что такое экспериментальное, это ключ-гардант-код в формате SOM. То есть это кусочек платы с чипом, который также появится на плату, имеет интерфейс USB и UART. Повторюсь, пока это такая экспериментальная модель, но уже у нас... Есть производственные возможности для его изготовления. Теперь самое ключевое, оно же самое важное. Это совместимость с ключами четвертого поколения. Мы переходили с, с четвертого поколения на пятое. В случае с сайнами была полная совместимость, в случае с таймами была полная совместимость. В случае с кодами есть нюансы. Нюансы очень важные. Я сейчас сознательно немножко попугаю, но скажу, что если вы вот, применяете ключи гордон вот код вы их вы настроили, ПО, вы их интегрировали в свою систему. Если вы сейчас получите ключ пятого поколения, он у вас не заведется, потому что в него загружаемый код не запишется. Теперь рассмотрим, почему это происходит и чего в этом случае нужно делать. Напомним, как выглядит схема сборки загружаемого кода. То есть есть исходник загружаемого кода, есть мейкфайл, есть утилиты. Служебный есть там шаблон проекта, и все это подается на, на вход к компилятору то есть make-утилити. На выходе получается... мейк утилит все это преобразовывает в ну, бинарный файл, пригодный для ARM-платформы. То есть у нас ключ — это ARM-платформа. На выходе получается бинарник и... Ну, карта, скажем так, для того, чтобы этот бинарник правильно, правиль, правильно разложить. Соответственно, эти два файла потом подаются в утилиту программирования, GARDANT UTIL, GRD UTIL, и оттуда уже загружаются в ключ GARDANT код. В чем здесь проблема? Файл, makefile, который у нас вот слева находится, имеет ряд настроек. Как загружаемый код формировать, как его загружать, в какие участки памяти. И вот вопрос как раз возник с тем, что какой участок памяти в мейкфайле задан. Вот у вас сейчас. Сейчас там задается тот участок памяти, который пригоден только для ключей четвертого поколения. То есть Как это выглядит? На нумерацию строчек смотреть не нужно, тут все дано для примера. То есть загружаемый код в ключе четвертого поколения, он условно, всегда загружается в сектор, в участок номер 5. Повторюсь, нумерация для примера. Естественно, там никакого участка номер 5 нет. Всегда загружается в участок номер 5. В случае с ключами пятого поколения, так как чип другой, то адресация уже тоже другая. И память для загружаемого кода, она лежит уже в другом, она находится в другом месте. И если попробовать загружаемый код положить в ключ пятого поколения, то он положится не туда, куда надо. И, соответственно, работать не будет. Поэтому что важно сделать? Сборка кода для совместимости она э, происходит ровно так же, как и до этого. Только есть новый make-файл, который нужно подложить, и в котором как раз-таки указаны уже относительные адреса. Если в старом указано абсолютные, то в новом указаны относительные. И также есть новая утилита, которая как раз-таки правильно формирует вот эти бинари. Называется elf.conv.exe. То есть с ней, по сути, ничего не надо делать, ее нужно просто подложить под make-утилиту, потому что в make-файле есть как раз-таки указания на использование этой утилиты. По сути, вот эту утилиту просто нужно подложить и использовать дальше только make-файл. Чем примечательный make файл? Примечательны make За счет чего достигается именно универсальность? Важный момент, да? Те же бинари. Вот из make-утилиты выходит тот же бинарь, тот же файл с, с адресами, подается в Gerda и на выходе мы получаем универсальный код. Ну, не совсем так, на самом деле, бинарь, который выходит из Make Utility, это и есть универсальный код, который как раз-таки умеет раскладываться и в ключе четвертого, пока пригоден для загрузки и в ключе четвертого поколения, и в ключе пятого. Это достигается за счет, ну, так называемой таблицы релокаций, которая позволяет уже в момент... Загрузки кода уже определять, в какой сектор, в какой сегмент вот, ключа, чипа этот код нужно положить. И в результате получается, что мы имеем универсальный загружаемый код, который хорошо ложится и включится как, как четвертого поколения, так и пятого, несмотря на то, что адресация у них устроена по-разному. Таким образом, да, важный момент, если вы используете ключи кардант код или вот только начали, уже, или уже давно используете, очень важно единожды пересобрать этот загружаемый код с вот теми файлами, которые мы, естественно, вышлем. Вот, в этом случае тогда обеспечивается универсальность, и никаких проблем не будет. Все остальные функции, которые есть у кода, они сохраняются, и ключи, за исключением вот этого момента, за исключением загрузки загружаемого кода, все остальное в ключах пятого поколения точно такое же, как и в ключах четвертого. То есть обеспечивается практически полная совместимость. Теперь, мы поговорили про Гордант Код, естественно, нельзя не использовать эм, такой повод, как вебинар, для того, чтобы рассказать немножко про планы. Соответственно, мы не только развиваем какую-то конкретную линейку, но в целом продукты Гордант, поэтому самый первый релиз, который предстоит, это... Релиз отчуждаемой системы управления лицензированием GARDAN Station. Много вебинаров я уже проводил на эту тему. Это система, которая позволяет в три клика очень удобно управлять лицензиями внутри внутриаппаратных программных ключей. На самом деле отчуждаемая система уже готова, и мы уже готовы ее предоставить. Сразу оговорюсь по поводу кодов и поддержки их в GARDAN Station. Пока таких планов нет, поскольку GARDAN код все-таки... Ну, достаточно специфический продукт, и подавляющее количество клиентов, просто подавляющее почти все, которые используют Garden код, это ну, разработчики, у которых есть свои собственные системы для оперирования этими ключами. Поэтому вот для Garden, внедрять поддержку Garden Code в Garden Station пока не планируется. Если вы с этим не согласны, напишите, пожалуйста, мне письмо. Второй момент – это новые возможности для аппаратных ключей Гордан Sign Time. Опять же, речь здесь идет про так называемые фичи ключи или SLK-шные ключи, то есть ключи, которые, которые работают в режиме совместимости с GARDAN Station. Это больше объем лицензии и улучшенный механизм офлайн обновления. Третий момент немаловажный – это развитие программных ключей, а именно достаточно серьезное усиление защитных свойств, пока не буду спойлерить, чем она заключается, это функциональность э, откусывания сетевой лицензии от ключа, то есть возможность из стека, из пола сетевых лицензий откусить одну сетевую лицензию и уйти с ней в офлайн на какой-то промежуток времени ограниченный. И это перенос ключа с одного компьютера на другой без привлечения вендора, то есть возможность э, конечному клиенту самому определять, хочу я использовать ключ на этом компьютере, программный ключ на этом компьютере или нет. Коллеги, на самом деле сегодня у нас вебинар получился короткий. Я уложился в 19, а если быть точным, в 16 минут, поэтому готов ответить на вопросы. Да, естественно, повторюсь еще раз, все инструкции, все файлы, абсолютно все, что необходимо для поддержки ключей код пятого поколения, мы еще раз вышлем, выложим на сайт и всячески донесем. Это, во-первых. Во-вторых, немножко про сроки, да, я забыл сказать, что переход с ключей четвертого поколения на пятый состоится где-то через полтора месяца. Оконч... Важно, окончательный переход. То есть то, что у нас некоторые клиенты уже используют ключи пятого поколения, некоторые еще нет, вернее, большинство еще нет, но окончательный переход будет где-то через полтора месяца. Так, пойдем, пойдемте по вопросам. Кастомные корпуса, они тоже будут в новом формате или можно заказать старые? Корпуса, есть возможность брендирования, естественно, новых вот, укороченных корпусов, Поэтому там возможности плюс-минус те же самые. Статистику отказов пятого поколения не собирали. Вы имеете в виду поломок пятого поколения? Ну, у нас, естественно, статистика ведется, но она плюс-минус на том же уровне, на котором и была было, было четвертая. Причем мы говорим про не совсем корректно говорить про отказы. Это какие-то поломки, которые могут случаться по вине там, конечных пользователей, по вине вендора вот, или по вине... Ну, такого форс-мажора скажем так так а раскрыть есть ли аппаратное увеличение в пятом поколении память частота процессора вот пошли жесткие технические вопросы да, спасибо большое как раз таки не зря я пригласил руководителя технической поддержки антон тихенко антон выручай коллеги добрый день я еще раз ознакомлюсь с вопросом, так, есть ли аппаратное увеличение в пятом поколении, память, частота процессора. Ну, как таковая память физически там э, в чипе, насколько я знаю, побольше, но фактически вам достается те же 4 килобайта и промо, и отдельная область для загружаемого кода. Но это, это как минимум еще нужно для более, скажем так, плавного перехода с одного поколения на другое и, и обратной совместимости. То есть ответ здесь, наверное, скорее нет. То есть номинально, да, там есть увеличение по памяти, фактически получаем в распоряжении все те же, тот же, тот же объем. Ну, как-то так на данный момент. Ну, а скоростные характеристики, насколько я знаю, не, не то чтобы прям вот сильно увеличились а с точки зрения, опять же, выполнения загружаемого кода. Так, следующий вопрос. Можно размещать ключ пятого поколения в кастомный корпус четвертого? Да, у них USB-разъем, и вот эта вот, вот переходная часть, она одинаковая. Плата у, у пятого поколения она покороче, поэтому да, их можно будет разместить в корпусах четвертого, четвертого поколения, не, не проблема. Флешка в ключе будет иметь свою букву или назначаться системой, или относительный путь. И с ключом с ней будет обращаться через систему или непосредственно. Если вы имеете в виду букву, которая назначает операционную систему, то это ну, как бы, отдельная флешка. По сути, принцип взаимодействия с флешкой не изменился. Есть ключ, внутри на плате распайн хаб для этого ключа, но ну, только вместо того, чтобы распаивать уже флеш память на, на саму плату, как это было в ключах четвертого поколения, под нее вывели разъем, собственно, контакты, контактную площадку в USB-разъеме. Фактически вы втыкаете в USB-порт своего компьютера два устройства. Одно устройство — это ключ, а Гардан для него никаких букв операционной системы не назначает. Второе устройство — это вот а, хаб с флешкой. То есть да, у вас там, в моем компьютере появится съемный диск с какой-то буквой. Все как с обычной флешкой. Да, но при этом работа с флешкой ведется именно через ключ Гордант. То есть это не автономное устройство, это не полноценный, по сути, переходник. USB-порт – не полноценный переходник с microSD на USB. Весь, все общение с вот этой флешкой происходит через сам ключ. Именно отсюда возникает, кстати, ограничение в 64 гигабайт. Так, идем дальше. Питание таймера от USB будет также и для Гардан Sign Time Присутствует ли видимо, подзарядка батарейки от USB. Подзарядки нет, потому что это не аккумулятор, это именно батарейка. Мы тестировали разные, разные способы питания и пришли к выводу, что в целом -то за счет ну, аккумулятора, как известно, достаточно неплохо деградируют с, со временем, вот с, ну, с количеством разрядов, зарядов. Вот, поэтому вот данная схема нам показалась наиболее оптимальной, которая позволяет более-менее адекватно, более-менее... Более эффективный срок скажем так использования батарейки обеспечить а да питание значит в сайн таймах да оно уже она уже сделана она уже работает а ограниченный размер флешки включая. 64 гигабайта вот мы поставляем от 0 гигабайт до 32 но повторюсь это карточки самые обычные вот просто самые обычные их можно в NVIDIA купить или там в другом магазине электроники ну желательно не ниже 10 класса и до 64 гигабайт. Хотя мы тестировали их с 256, по-моему, но вот оптимальная работа – это до 64. А как долго четвертое поколение будет в продаже? Если мы говорим, смотрите, если мы говорим про коды, то это где -то полтора месяца. То есть все остальные модели уже сейчас продаются как пятое поколение, то есть четвертого нет уже вообще. Все остальные – это я имею в виду сайны таймы. Так, Антон, тут вот опять вопрос, по которому нужна помощь. Как изменится использование GRD коди кодилоуд нужен, нужен ли новый SDK? Раз. Будет ли, будут ли микроключи, если да, то какие строки? Микроключи будут в тот же самый момент, что и укорочены. Собственно говоря, они вот как выпускались, так и будут выпускаться. Естественно, у них поменяется все, что, все, о чем я рассказал сегодня, у них поменяется, ну, за исключением, естественно, корпуса. Корпус будет один в один. Так, одну секундочку. Использование кода load ну, никак, по сути, для вас не изменится. Тимофей отвел там, львиную долю своего, своего рассказа в Makefile. И, в общем-то, все, что вам нужно для перехода на новые, на новые ключи, это, это подправить формат Makefile или взять, ну, мы разошлем примеры этого Makefile, уже готовый вариант, и подправить наш. Ну и, собственно, еще одна там, сервисная утилита, опять же, о которой Тимофей уже говорил. Фактически вы просто кладете make-файл рядом с вашим исходником, а утилитку, там специальную папку, компилятор не меняется. То есть собрали, делаете также gc.exe-файл, делаете код load. Все. А, второй вопрос, будут ли микроключи, если да, это то какие сроки? Да, это уже ответили. Так, скорость интерфейса, флешки в ключе, мегабайт в секунду. Имеется в виду, наверное, скорость чтения записи. У нас есть эти данные, но на память, честно говоря, сейчас не вспомним. Она повыше, чем у интегрированной флешки. Собственно, кстати, мне кажется, я могу раскрыть эту информацию, по-моему, говорил уже на вебинаре. Флешка интегрирована, если вот вы следите за вообще ситуацией на рынке флешей, флеш-память, она, скажем так, есть такой мировой дефицит, и флеш-память, она, ну, немножко так портится. Мы столкнулись с очень серьезными неприятными проблемами в случае с флеш-памятью интегрированной. А Это вот послужило причиной в том числе для изобретения новых ключей, которые работают с другим типом флеш-памяти, ну, о которых я рассказывал, код SD. Поэтому скорость интерфейса, скорость вот чтения записи выше, но вот не вспомню. Числа могу вот выслать на почту. Так. А... Дальше. А насколько изменилась производительность? Есть какие-то бенчмарки по сравнению с конкурентами? не смотрели... Ну, у конкурентов начнем с того, что наших основных, то ключей с загружаемым кодом нет вообще. Поэтому как тут не особо, не особо что-то смотреть. А изменилась производительность. Если не ошибаюсь, там порядка 10-12%. Андрей, нет, не смотрели. Uh, так, Вопрос для, я так понимаю, поколения 3, поколения 4, разный Toolchain, Toolchain поколение 4, поколения 5, один и тот же? Нет, ответ нет. Опять же, про это говорили. Появляется одна единая утилита ElfConf, которая заменяет, по-моему, 2 и MapParse, две утилиты. Собственно, компилятор, как я сказал, не меняется, тот же EGART. То есть поменяли одну нашу утилитку сервисную, и, в принципе, все. Да, она собирает, я не знаю, говорил, нет, а эта утилита позволяет собирать универсальный им код, который загружается и в пятое поколение, и в четвертое. Про третье, конечно, не говорим, это уже было слишком давно. Команд-лайн режим утил, он никуда не делся. Какой был, такой остался. Там, по сути, только запись маски. Гардан Стелс 2 не будет пятого поколения. Нет, не будет. Гордан Стелс 2 все-таки считается уже сильно устаревшим поколением, поэтому нет, по нему пятого поколения не будет. Собственно говоря, оно второе. Со второго на пятое, по сути говоря, это сайны и есть. То есть продолжение. Гардан Стелс 2 – это сайны. Загружаемый код по-прежнему только C и C++? Uh, C, да. Ну, в основном, это сильность. Ну, мы скажем, что, конечно, зависит от компилятора. Тот, который мы используем, да, и, и, и который мы рекомендуем использовать, Ягартовский, он требует язык C, да. Но в целом, говорю, тут э, возможны варианты. То есть, если найдете компилятор, который может, там, не знаю, с Delphi какого-нибудь, -э, получать арм сборку то... Ключи могут заказывать, э, как раньше только прошедшая регистрация юридический клиент или есть изменения, э, все, в принципе, да. Как... Да, орг... да, что касается организационных вопросов, не поменялось вообще ничего. То есть, да, только регистрацию, только клиенты, прошедшие регистрацию, да. То есть на, на кого оформлен код доступа или на кого э, собственный код кодов доступа выдал разрешение. То есть в... в части организационных вопросов нет изменений вообще никаких. Так, коллеги, больше вопросов не вижу. Если они вдруг у вас появятся вот на экране… А, нет, есть еще вопрос. Так, шифрование вне ключа, можно ли зашифровать на хосте и расшифровать внутри ключа? Ну, смотрите, в принципе, наверное, да, это, скажем так, эта опция никуда не уходила, только фактически ключ вам позволяет загрузить сам в себя, какой хотите, алгоритм шифрования, в общем-то, реализацию любую. Не только наши, которые зашиты микропрограмму ключа, но и свои. Поэтому вы, в принципе, можете не ограничиваться нашей реализацией АЕСа, нашей реализацией подписи в виде cc 160 Ну да, тут ответ скорее «да». Как долго продержится поддержка и продажа сайна, хоть примерно? со so ключей сайна никуда не деваются вообще, они как живут, так и продолжают жить. Собственно говоря, они уже переведены на пятое поколение, и нет абсолютно никаких планов по тому, чтобы снять их... их с поддержки и снять из продажи. Поэтому они продолжат свое существование. Свои пять копеек немножко ставлю. В отличие от, возможно, тех людей, кто помнит нас давно, раньше у нас действительно был переход между поколениями как бы соответствовал смену, смене нейминга, что ли, устройств. Stealth 1, Stealth 2, Stealth 3, Sign. А между четвертым и пятым в этом плане нет ничего, и в том, же, в том смысле обратная совместимость она полностью осталась. То есть это ключи Sign как были ключами Sign, так и, по сути, остались, только стали получше. И то же самое с кодами. Коллеги, Смотрю, вопросов больше нет. Если вдруг они появятся на экране, вот адрес технической поддержки, нет, все равно, все равно есть вопросы. Нет. А, да, меня не отпустят. Когда появится информация по поводу переноса ключей дель между ПК? Будет отдельно вебинар? Пока не могу сказать. Я, естественно, проведу отдельно вебинар. Вот, и в этом вот подробно расскажу. Но ориентировочно это не ближайшие месяца полтора-два точно, не ближайшие Олег, еще раз, если есть вопросы, да, готов на них ответить уже в, вне рамок вебинара. Повторюсь еще раз, что, разумеется, всем разошлем еще раз э, инструкции на тему того, что нужно сделать с, э, вот, со сборкой, с процессом сборки загружаемого кода, чтобы загружаемый код стал универсальным. Всем разошлем, всем вышлем, любые вопросы, пожалуйста, задавайте. На сегодня все, спасибо всем большое, всего доброго.